День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткове. Продолжается утро на Болткоме. Мы всех еще раз поздравляем с прекрасным праздником весны, 8 марта. И у нас такая сегодня очень насыщенная программа. Много гостей, много красивых, прекрасных, замечательных девушек появляется в студии. вот э, исполнительница наша латвийская Сейнт Левика появилась э, вот прямо напротив меня. Доброе утро. Доброе утро. Здорово, Доброе утро. что мы сегодня услышим практически ну, вот на нашей радиостанции первыми новую песню. Это всегда приятно. Я одна, что у нас вот тоже как право первой руки, право mm -hmm. первой премьеры. И я так понимаю, что клип на эту песню, он появился уже тоже сейчас. Да, мы тоже сделали это все одновременно, чтобы можно было у вас его презентовать mm -hmm. и сделать доступным для всех. А, как вообще исполнитель, я нашим слушателям хочу сказать, что а, я могу назвать Сантой, даже, да, что Санта участвовала и в X факторе Украины», и в «Супернове», и, в общем, масса всевозможных конкурсов. Сейчас это как будто бы, я понимаю, как, как перезагрузка, получается, карьеры. То есть как и что-то, ну, не знаю, как новый а почему вот как бы «Сент Левика» Вы подметили правильно перезагрузка, я бы так, наверное, даже это и сама не назвала, но очень-очень близко к тому. И то есть какое-то время я была и выступала на сцене со своим настоящим именем, Санта Данилевича. Потом я поняла, что мой внутренний мир и все вокруг меняется, но мне бы хотелось оставить Санту Данилевичу как исполнителя своих песен идущие отдельно от нового моего имиджа и новой, нового образа, возможно, потому что они такие абсолютно две разные эм, перс, два разных персонажа, я бы так сказала. Как условно говоря, актер, который на сцене вот это образ, а вот в жизни он может быть другим и в общем-то абсолютно не имеющим ничего общего, да? Да, наверное, да. Мне кажется, что я все-таки сейчас вот Сэйнт Левика и веду себя так по жизни, и не знаю. Как вообще прошли вот эти последние несколько лет очень сложные для артистов, потому что не было возможности выступать, были, ну в mm. общем, многие артисты попадали в депрессию. Сначала все бросились э, петь онлайн, потом уже как-то вдруг всем это тоже надоело. Mm. Вот э, сейчас что происходит на мире сцены? Ну для меня это было большим челленджем вообще mm. перенести все свое творчество в онлайн, и я достаточно не очень продвинутый человек а, в интернете <смех> и я такой интроверт и я не так часто там появляюсь появлялась угу. так, потом все изменилось и а, во время а, ковида я начала учиться как а, нужно <смех> простите переживаю а, вести а, эти все сторисы посты но ну, не могу сказать что я была а, молодец <смех> но чуть-чуть старалась и особо ничего не выпустила в тот год, кроме одну, одной песни, но она особо не зашла, и расстроилась, и пропала снова. А появилась я, наверное, тогда, когда вот совсем недавние ситуации случились в Украине. Моя семья, она в Украине, и сюда многие приехали, артисты, с которыми я была знакома во время x фактора в Украине или познакомилась, когда они уже сюда приехали, мы сдружились, и они меня очень сильно вдохновили, <coughs> потому что для меня это было удивительно, что человек, приехавший, опять же, из Украины в Латвию, не зная абсолютно никого, нашел всех людей, кого нужно, сумел их договорить, <coughs> создать какой-то уже комьюнити вокруг себя, чуть ли нам не самых лучших специалистов себе взять для концертной деятельности, для музыки и так далее. И я так смотрю, как ты это сделал? Я тут столько лет сижу, живу, и у меня все как будто двери закрыты. Но я на это посмотрела с другой стороны, то есть на себя, и поняла, что, наверное, мне не хватало амби... каких-то амбиций, и просто, может быть, ленью, тоже... ленью покрывала mm -hmm. многие свои а, оплошности. Я знаю, что буквально недавно вышла песня э, ⁇ Тоу-Тикталу wow. ⁇ Да, а сейчас вот новая песня. И я посмотрел и так понял, что ⁇ там э, там это... написана, она тоже... Мной. Но, да, да. да, да. <связывая> то есть... Мы ее э, написали, <кхем> ну я ее написала вместе с моим продюсером. Петром Строковым, мы с ним по жизни идем вместе, и несмотря на то, что я поменяла концепт своего артиста, все равно ключевые люди они остаются со мной, и Петя один из них, и мы ее презентовали а, на первом моем концерте, который состоялся в сентябре в Ласкобаре. Мы собрали полный, ну, а, маленький, но зал, и получили такую огромную отдачу от а, зрителей. Что мы поняли, что надо двигаться. И я как будто настолько получила этот вот, это вот а, есть такая сахарная кома, да, когда переешь сахар, и потом плохо себя чувствуешь, и хочется еще, еще, еще, наверное. Здесь я получила такую концертную кому, что мне хочется еще, хочется выступать, хочется петь, продолжать писать и не бояться это наконец-то показывать людям. Новая песня Пьера день Диньманы это тоже результат совместного творчества. А, эту песню мы написали а, в, в коллабе с а, другими э, ребятами. Я участвовала в лагере по написанию песен в Riga Life. Это комьюнити, uh -huh. а, которые раз в, или два раза в год собираются вместе и делятся там, на команды по три человека, и они вместе за один день, ну обычно это 5-6 часов, пишут абсолютно новую песню, они первый раз встречаются при этом, никогда раньше даже не общаясь, и вот им нужно написать какой-то продукт. И в один из дней, а это было два дня, в один из дней. Да, как, как это вообще происходит? Как распределяются роли, и, наверняка же, кто-то, зная, куда и зачем он идет, приходит уже с какими-то наработками. Вовсе не факт, что все это рождается в режиме импровизации, только там на месте абсолютно новое. То есть ты приходишь, что я что-то есть к этой мелодии, к то словам, и ты начинаешь с чужим человеком тебя практически. О чем и речь? Начинаешь Я знаю, это классно, это зайдет, давай. Я просто вспомнил момент. Вот Кит Ричардс в своей автобиографии биографии, он написал, что вот в какой-то момент вдруг продюсер решил, что надо писать свои песни, он, говорит, нас с Миком Джаггером, просто он за запер в комнате на ключ, говорит, вы не выйдете отсюда без песни, пока вы не напишете песню. Mm -hmm. Говорит, почему он именно нас вдвоем? То есть вот непонятно, говорит, но мы стали с тех пор писать, а, говорит, запер бы он меня там с другим, может быть, мы бы там все по-другому как вы А так, в общем-то, конклав, как будто папу выбирают. Черный дым, белый дым, белый дым, что-то сочинили. Ну, я, конечно, не могу отвечать за всех, да, у нас было 10 команд, по 3 человека каждый, и родилось очень много песен, но моя команда, точно, мы ничего не заготавливали до этого, мы даже мы не успели, наверное, включить мозг, и давай вспоминать, что мы там записали когда-то, придумали, чтобы сейчас это вложить, во-вторых, я так... Понаблюдала и, наверное, сделаю а, маленький диагноз, простите, ребята, но мне кажется, что мы а, все трое такие большие интроверты и а, доказать, вот давай вот эту песня, которую я вот написала недавно, сидя дома, зайдет и вот убедить их всех, наверное, у нас не получилось. То есть, как мы сделали, мы, наверное, где-то часик-полтора просто общались, а, смотрели кто что умеет делать, что делал, в каком стиле мы пели, или играли, или писали музыку, и искали какие-то компромиссы, желая выделить самые лучшие стороны каждого из нас. И так как музыканты, все таки мы такие мультитаскинг любим, то есть мы можем и играть, и петь, и писать, и слова, и так далее... Нужно было а, придумать, кто будет делегировать, например, в написании текста, кто uh -huh. будет делегировать в написании музыки, и чтобы просто облегчить весь этот процесс, уже заранее нам распределили роли, кем бы мы больше хотели а, себя проявить. Там, а, есть музыкальный продюсер, который музыку пишет, и он отвечает вот за эту часть. Потом есть сонграйтер, в это входит слова… Например, как эта, музыка, как эта песня может донести какую-то цель и, или угу, мысль, идею, да, да. идею, как бы это показать. И третий человек, он в основном мелодия и перформер. Вот в этом лагере я играла роль а, больше а, написания мелодии вокальной и, соответственно, сам голос но мы все равно писали ее все вместе там. вот это как-то не очень давай тут добавим так и я прям подпрыгну родилась. когда услышал ее в первый раз она долгое Слышь. время у меня крутилась просто в голове и мне очень было приятно что она настолько оказалась ну вот как бы и такой сложный помимо то есть ну в ней нет ну в ней есть какие-то переходы то есть вот угу. э, она не, одна, не однообразная. в ней вот, есть вот именно вот какие-то взлеты падения и самое главное что вот меня зацепило я вдруг представил прямо перед глазами Какую-то историю, вот ну, реально, вот вдруг меня вот это я, я ощутил, вот прямо я попал в мир, вот как будто бы вот она стала родной. очень здорово! Я в свою очередь мечтаю ее услышать, что-то новое, потому что у меня в голове, как я и обещал, с прошлого получаса нет. Мы просто в прошлом часе обсуждали Ужасно. Спасибо. Возьмите меня в свой лагерь. Можно ли вообще взять в такой лагерь человека, который, например, никогда раньше? не писал песни и вот попробуй чтобы он что-то сочинил ну, ну если и... человек сам себя позиционирует как артиста то я думаю что проблемы с этим не возникнут но нужно иметь в виду что отбор достаточно большой и это идет отбор нет такого что ты подал заявку и ты сразу попал например в моем случае я 4 года не могла туда попасть я каждый mm -hmm. год отправляла отправляла отправляла mm -hmm. и как я уже сказала мне не хватало каких-то наверное амбиций я такая вся скромная а да нет а вы послушайте вы только не... простите что я существую простите что я попросила вас послушать песню вот раньше я так себе вела и Рига Life» а, — это не только лагеря но они еще параллельно устраивают различного рода и характера мастер-классы куда приглашают абсолютно всех желающих, которые занимаются музыкой и творчеством, которое связано с музыкой. Это даже могут быть видеоклипы, которые кто снимает их, просто чтобы набраться опыта, знаний. И я часто их посещала, мне было очень интересно. И на одном из мастер-классов о том, как вести YouTube, я подошла к главному организатору Агнеса. Привет! Я спросила, «Агнеса, я уже 4 года!» Пытаюсь попасть, и все никак не могу. А вот вот закончится а, ну, все петайкума, <связать> анкеты отправлять. Я говорю, я так бы хотел, мне так это нужно. Я mm. прям вот горю. Я знаю, что мой путь, он действительно может поменяться, если я а, поучаствую. Если вы мне возьмете... Вот из Шрека только <с что... Ну, а потом, а потом включилась наглость. Я говорю, кому заплатить, чтобы меня взяли уже? Давай, пожалуйста. Она рассмеяла, говорит, ну, ну, конечно, давай посмотрим еще раз, пересмотрим твою заявку. И если мы сможем найти команду, в которую тебя определить, ну, примерно да, потому что мы все равно как каким-то образом сами выбирали себе людей, с которыми будем работать, и если мы найдем, тогда мы тебя возьмем. И у меня тогда был день рождения 6 ноября, и 8 как раз был лагерь, и для меня это был один из, один из самых больших подарков, потому что с тех пор моя жизнь изменилась. И а, я увидела, посмотрела на себя с другой стороны, поняла, что… Написать песню так быстро, это возможно? Что? Как? И мы это сделали. Наша вот эта песня «Пера была одна из... Ну, конечно, там сложно судить, да какая была лучше, какая была хуже, там все были классные песни. Но у нас есть общие, общая ссылка на все песни, которые тогда были написаны, и на наши песни... Uh, по сравнению с другими самое большое количество прослушиваний. Mm. И очень это, приятно. Это очень приятно и, наверное, это было одним из маячков, что нужно ее доделать и нужно обязательно ее выпустить и показать остальным людям. Сегодня, я понимаю, да, как, да. когда видео нет видео на YouTube появилось видео. Да. мой первый клип в жизни. Поздравляем с дебютом. Спасибо большое. Вы мне что-то подарили. <свят> <свят> <Спасибо>. <свят> а когда мы уже перейдем к прослушиванию? <свят> да, наверное, вот самое время нам сейчас и послушать и «Сейнт Левика» «Пера Дениманы». Дебют песни. <свят> <свят> Спасибо. <свят>